И снова всем привет. Гаттер, Гаттер, комбайн. Плохо сработали, кстати, эти машины в предыдущем выпуске. Кто смотрел, те знают, что реально плохо сработали на 17-й трассе всего лишь навсего. Франк Апштейна, Давайте поставим вот эту, наверное, классическую бомбочку. Посмотрим, как она себя покажет. Ну, мне кажется... Будет очень неплохо. И сначала попробуем пройти этот, этот 17 уровень. В предыдущем выпуске э, можно посмотреть, как мы позорились. Опозорились аж два раза. Э, в общем, да не сильно и позорились. Ну, в общем, смотрите делайте выводы. А мы поедем дальше. Давай, главное настрой. Погнали! Дрон у нас летает. Если честно, нам выдавали на 5 дней. Он у меня уже летает, наверное, месяца 3 со мной. Спасибо тебе за халяву. Так, держи, держи, держи, держи, держи, держи, держи. У -у -у -у. Начало многообещающее. Ничего сказать не могу, но начало очень супер, супер. Стартанули мы просто так как надо. До финиша они доехали, но ну, ничего. А -а -а -а. Настройся, настройся, Юрочка. Поехали. Едем, едем, едем, едем, и вперед. Так нам защиту дали, я думаю, она нам не помешает. Атаку ну, бомбы, бомбы, это такое. Дело наживное. В принципе, в ходе игры всегда, я, если честно, даже забываю их тратить. Их дают всего лишь на всего 20, 30 за старта и 20 вообще можно, как бы, при себе. О, новое достижение. Супер-пупер а, обжор. Покусали очень много машин. Ну, что я вам, ребята, скажу? Преодолели мы это чертово колесо? Непонятное. Петлю смерти ту. И нас все забуцали со всех сторон. Просто неимоверно ехать. Я не знаю, ребят, как вы играете, но у меня нервы понемножку сдают. Уже на экране скоро черное пятно будет от таких эмоциональных нажатий. Ух ты, пух ты, какая машинка. Какая полицейская машина. то да все на нас навалились. Бензовоз, все, все что только можно было, в одним махом просто. Так, о, здесь надо как-то долетать, я не знаю, что там сделать с тем, с той, э, улучшалкой жизни, в общем, пополнялкой жизни, назовите как не хотите, но, в общем, тот значок нужно было взять, у меня, ну, не получается его взять, я предпочитаю стратегию пролететь уровень побыстрее, а потом, потом уже возвращаться и зарабатывать там три счета или еще чего-нибудь. Сначала с ним надо ознакомиться, но ну, главное пройти и вам же не забыть про это показать. Ну, конечно же, не опозорить. В этот раз, к счастью, получилось взять и улучшалку для себя, и получилось за жизнь, и вот так вот сверху на маятнике покататься. Давай, давай, давай, ух, ух ты, как было опасно. Если мы упали, допустим, на маятники, когда он обращался. Да мои, сколько их здесь, просто мама не горюй. Ну, разработчики постарались, конечно. Уровень сложности вырос. Я, кстати, говорил в одном из предыдущих выпусков, что здесь зарабатывать деньги немного попроще, чем хилким Racing, Но вот уровень сложности просто пипец. Но я все-таки ура прошел этот уровень. Ставьте нам пальцы вверх за то, что мы справились. За то, что не сдались. Ну, подписывайтесь, естественно. Пока-пока.